три солнца с радугой или отражение это еще непонятно вот основное и два боковых как так интересно только что была здесь радуга большая а здесь сейчас три солнца прям Будут оно тут три солнца. Ну <свист> <свист> вот такие вот дела.